Плотины имеют широкий круг применения, от борьбы с наводнениями в гидроэнергетике до хранения воды для коммунального и промышленного использования. Но когда необходимость использования использовании плотины исчезает, сама постройка все еще остается. Плотины бывают разных форм и размеров, однако в противовес распространенному мнению, самыми опасными зачастую бывают самые маленькие плотины. Привет, я Грейди, и это практическая инженерия. Сегодня мы поговорим об опасности низконапорных плотин. видеопон by squarespace visit squarespace иконоппорная плотина это небольшая структура которая удерживает небольшое количество воды и охватывает ширину реки или ручья напорную плотину заключается в поднятии уровня воды в реке на некоторую высоту. Это может помочь с передвижением по каналу на лодках, создает перепады для выработки гидроэнергии и делает воду на водозаборах доступной для водоснабжения и ирригации. Тысячи подобных структур строились на протяжении многих лет, чтобы воспользоваться естественными водотоками и реками. Процесс строительства плотин с низким напором был на самом деле в начале 19 века, когда мельницы и фабрики часто полагались на энергию воды, чтобы приводить движение к колесо или другое оборудование. Это было в то время, когда движение воды было самым постоянным источником энергии в больших количествах, до того, как распространилась электричество. Большинство из этих старых мельниц и заводов давно исчезли, а те немногие оставшиеся, конечно, больше не зависят от силы воды. Это означает, что многие владельцы недвижимости вынуждены поддерживать эти старые структуры, которые больше не имеют практического применения. Что встречается чаще и намного хуже – это брошенные хозяевами плотины, которые постепенно приходят в упадок. В США основное внимание уделяется правилам безопасности плотин. Прежде всего, это возможность прорыва плотины и обрушения волны наводнения вниз по течению. Но из-за незначительных размеров низконапорных плотин и относительно малой опасности при их разрушении, большинство штатов не отслеживает эти небольшие структуры. И особенно если они были заброшены, то их техническое обслуживание сильно затруднено. Но хотя они не представляют большой опасности в случае прорыва, создание плотины с низким напором – это проблема общественной безопасности, которая вызвала больше погибших в США, чем все аварии на плотинах за последние 20 лет. Чтобы понять причину, нам сначала нужно немного узнать о гидравлике открытого канала. Если вы не видели мое видео о гидравлическом прыжке, я обобщу его здесь. Вернитесь и посмотрите это видео, если хотите узнать побольше. Поток в открытом канале – это поток, который не замкнут внутри трубы. Он имеет очень важные свойства, связанные с его скоростью, которая определяет его поведение. Медленная, спокойная вода называется докритической, потому что волны распространяются быстрее, чем скорость потока. Быстро движущаяся вода является сверхкритической, потому что волны движутся медленнее скорости потока. Каждый раз, когда сверхкритическая Критический поток встречается с докритическим потоком, происходит интересное явление, которое называется формированием гидравлического прыжка. Низконапорные плотины почти всегда имеют докритический поток в верхнем течении. Поток глубокий, медленный, спокойный, но до его приближения к плотине. Как только поток проходит через плотину, он резко набирает скорость и становится сверхкритическим. Когда этот сверхкритический поток переходит обратно в докритический, медленно в текущей воде, внизу течения, это создает гидравлический скачок, как вы можете увидеть здесь, в моей модели. Легко понять, почему эти типы структур могут представлять угрозы для тех, кто любит отдыхать на воде. Любое место с быстро движущейся водой и высокой турбулентностью может быть опасной для пловцов или байдарок. Но расположение этого гидравлического прыжка может превратить управляемый риск почти верный способ утонуть. Глубина потока ниже по течению от плотины называется хвостовой водой, и она контролирует расположение гидравлического прыжка. В моей модели я могу настроить высоту заднего хвоста, добавляя или удаляя эти блоки. Когда хвостовая вода низкая, гидравлический прыжок формируется вдали от плотины. Это полностью разработанный прыжок, который следует традиционным формам и моделям потока. Если я отправлю этот кусок дерева в качестве имитации байдарки, он испытывает некоторую турбулентность, когда он проходит через плотину или прыжок, а у него нет особых проблем с отпуском вниз по течению. Но когда хвост поднимается, прыжок движется все ближе и ближе к плотине. В конце концов, если уровень воды достаточно высок, гидравлический прыжок достигает плотины. Это состояние называется затопленным или утопленным прыжком. Это может выглядеть довольно безобидно, но именно в этот момент все становится опасно. Давайте отправим нашу имитацию байдарки, чтобы понять почему. Подводный гидравлический прыжок создает область завихрения сразу после плотины, которая иногда называется держателем по очевидным причинам. Струя гидравлического прыжка выплескивается в нижнем течении и образует точку кипения. Иногда это легко увидеть, а иногда нет. В любом случае, объекты или люди могут избежать гидравлического прыжка под водой только лишь в одном случае, если они могут выйти за пределы точки кипения. И любые спасатели, которые приблизятся к затопленному прыжку внизу течения, рискуют быть также затянутыми над глубину силой воды. Рециркулирующие тохи, которые захватывают отдыхающих, достаточно опасны сами по себе, но есть и другие факторы, способствующие опасности низконапорных плотин. Эти токи также захватывают большой мусор с помощью сильных гидравлических сил, а также твердый бетон с поверхности плотины, которые могут покалечить в ловушке держателя. Вода часто очень холодная, что увеличивает шанс переохлаждения и дальнейшей дезориентации. Турбулентность гидравлического прыжка увлекает за собой много воздуха, уменьшая плавучесть пловца. И низконапорные плотины часто охватывают всю ширину реки, то есть поблизости нет стоящей воды, которая может быть использована в качестве убежища. Именно поэтому плотина с низким напором называется идеальной машиной для утопления. Все эти факторы, сложенные вместе, создают ситуацию, в которой практически невозможно выжить. Но есть много способов, чтобы смягчить эту проблему. Самый простой вариант просто держать людей подальше от этих структур. В некоторых штатах требуется создание зоны отчуждения, чтобы обеспечить безопасность для каякеров. Также хороших вывесок и боев для предупреждения иногда вполне достаточно, чтобы обеспечить безопасность людей. Другой вариант изменить структуру, чтобы уменьшить вероятность возникновения рециркуляции потока. Исследователи предложили различные модификации к существующим плотинам для улучшения условий стока при и высокой хвостовой воде. И, конечно, самый очевидный, но и самый дорогой способ решения проблемы заключается в сносе плотин подчастую. Во многих случаях они больше не выполняют свою роль, и удаление плотин может помочь восстановить экосистемы и улучшить связь для водных видов в дополнение к удалению опасности. Если вы плаваете или сплавляетесь по реке с низкой плотиной, не стоит недооценивать опасность этих мощных гидравлических сил. Различные условия тока на реке могут резко изменить поведение гидравлического прыжка, как мы уже видели, так что будьте осторожны. И не забывайте подписываться на канал Авангардные озвучки.